Меня зовут Иван. Хочу вам порекомендовать чудесный центр э, тибетской восточной медицины «Фомальгалк Плюс». Здесь вы можете э, получить для себя очень э, работающие, эффективные программы, которые помогут вам очистить свой организм, набраться энергии, сил, и чувствовать себя каждый день прекрасно. Хочу поделиться своим опытом. Я здесь проходил детокс-программу и параллельно ходил на массажи Чиныдзан. И обратил внимание, что спустя какое-то время у меня такой прям появился прилив силы и энергии. При том, что уже была поздняя осень, переходящая в зиму, солнца нет в Москве. У угрюмо, уныло все, вот, у меня прям такой прилив сил, улыбка, и я смотрю на своих друзей, знакомых окружения, а все такие грустные, не улыбаются, подавленные настроения, нет, вставать не хотят, и здесь я прям осознал, что это очень работает, поэтому все в наших руках, если мы будем с собой заниматься, то мы будем себя прекрасно чувствовать, а плюс нам в этом может очень хорошо помочь. Спасибо.